Ложитесь спать вовремя, а пресловутая усталость все равно дает о себе знать. Мы поможем вам найти корень зла. Существует множество причин постоянной усталости. От неправильных занятий спортом до скрытых проблем со здоровьем. Обезвоживание. Женщины, которые не пьют достаточно воды, жалуются на частые перемены настроения и слабость. Вы должны выпивать минимум 2 литра воды в день. Это позволит крови двигаться быстрее и насыщать все органы, придавая вам энергию. Кроме того, частое питье увлажнит кожу и будет бороться с морщинами. Рекомендуется ходить в туалет не реже одного раза в три часа. При этом моча должна быть светло-желтого цвета. Недостаток витамина В12 Витамин В12 необходим для построения красных клеток крови и нормальной работы нервной системы. При его недостатке вы чувствуете, будто совсем не спали. Сдайте кровь на анализ и при выявленном дефиците витамина В12 врач назначит необходимые лекарства. В зоне риска по недостатку этого витамина находятся пожилые люди, вегетарианцы и люди, перенесшие операцию на желудке. Стресс. Постоянный стресс нарушает выработку гормонов стресса – кортизола, уровень которого обычно повышен утром и снижает вечеру. В результате содержание этого гормона может быть высоким к вечеру и падать утром, поэтому вы плохо засыпаете и ходите сонной по утрам. Старайтесь изменить свое отношение к проблемам. Делайте успокаивающие упражнения. Неопознанные заболевания сердца. По данным исследования, за несколько недель до инфаркта женщины ощущают необычную усталость и сонливость. Отдышка при физической нагрузке и боль в груди – другие тревожные сигналы. Если вы подозреваете неладное, сразу идите к врачу. Пониженное или повышенное содержание железа. Многие знают, что анемия сопровождается усталостью, однако не спешите глотать витамины, содержащие железо. Его передозировка также приводит к усталости, так что обязательно проконсультируйтесь с врачом перед приемом препаратов с железом. Будьте бдительны. Дефицит железа часто возникает у вегетарианцев, у людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта, щитовидной железе и при слишком обильных менструальных кровотечениях. Недостаток спорта. Если вы ведете сидячий образ жизни, передвигаясь между диваном и офисом, то можете почувствовать постоянную усталость. Сидячий образ жизни приводит к нарушению сна а также снижение уровня кортизола, что вызывает чувство слабости. Начните двигаться. Женщины, уделяющие 150 минут в неделю умеренным или 75 минут интенсивным упражнениям, чувствуют себя более бодрыми. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.